А обязательно было его срезать? А просто в колокол нельзя было ударить. А вот это, я так понимаю, это есть замок. Бля, каких два дракона офигенных. Доброго времени суток, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал Excelest Games Мы продолжаем с вами играть в Darksiders 2 The Edition а, Мы остановились на том, что мы, Мне короче, придется идти, а одному не придется идти Мы выбрались в утробу, правильно? Или куда мы выбрались? Через пролом, все правильно, в утробу И нам нужно к вечному трону Вот смотри сюда, в змеиный пик сначала, то есть мы идем по мосту прямо и направо И идем в змеиный пик Правильно? Вроде как правильно Так, нам направо Ну их можно пропустить Они мелкие, они нам особо никакой роли не сыграют Во всем этом деле а Вот нам куда? Нам сюда Ну погнали замесы устраивать Смотри, что нашел больше ярости. Тихонько. Какие-то они прочные стали эти скелеты. Так, этот тоже есть. А, эти по бронированию будут. Да, вон обычные маленькие такие себе. Да, они быстро распадаются. Поехали дальше. Поехали, поехали, поехали, смерть. Это мы, получается, в утробе сейчас, правильно? Смерть в утробе. Мне не нравится, что ярость собирается очень медленно. Прям очень медленно. Но будет интересно еще главных боссов побить Не главных боссов, а доп боссов, которых нам предложил побить Один из героев Смотри, там Ульгрим Это у нас сейчас есть все шансы себе одержимые косы получить У нас есть очень много всего Унаследованный ларец Подожди, а у него только такое есть. Ну давай купим. Держимые косы, блять. Да ладно, нахуй. Я как раз их и хотел. Бля, зачем я их продал? Мне же нужно их улучшать. Мне же нужно их улучшать. Зачем я их продал? Очки умений два. Улучшить раз, улучшить два. А, смотри. Вот они. Сейчас посмотрим, как они выглядят. Так, улучшение. Подожди, а что-то из брони мы можем одеть себе сейчас? А, похоже, что ничего. Какая музыка интересно играет. Одержимая двуручная руня. Я не буду его тратить Вероятность казни. Крит урон. Ярость закрит. Крит урон 20%. Давай возьмем, и потом сейчас при улучшении возьмем ярость закрит. Сейчас все вещи, что будем собирать, нам пригодятся. Хорошо, это то, что нужно. Кстати, урон очень хороший получился. И вероятность казни увеличенная. Погнали, проверим. Ух, нихуя. Отлично. Все, сейчас главное их загрейдить красиво. И все будет круто. собирай даю надо вот взять себе ярость закрит чтобы по 7 ярости собиралась за каждый крит удар это будет очень круто не место для лошади. мне придется идти Анна. так мы пришли в змеиный пик я предлагаю сохраняться постоянно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 Ну а такое только смерть способна Да это шедеврально Владыка, Вечный Трон, войдите в Тронную Залу Пошли Где мы? Я же думаю, здесь ни с кем сражаться не придется По факту здесь вроде как все союзники Или нет? Я не могу Можешь Забирай Так На всякий случай сохраняться, чтобы не начинать С каких-то других чекпоинтов Сохраняться нужно постоянно Потому что, несмотря на весь геймплей Умереть можно на каждом шагу Нам наверх Нам наверх Нам наверх Ой, ой ой ой ой ой ой ой Блядь, я же... Вот про что я говорил. Ну падай уже. <соценно> Не долетел. И куда мне теперь? Сюда. Бля, я не понимаю, куда тут прыгать А, подожди-ка Подожди, а куда прыгать-то? Скорее всего туда Бля, у меня голова кружится Я думаю, что на эту штуку надо прыгнуть. Но больше некуда. Теперь на эту. Блять, головокружение начинается. Вы ебанутые не делаете так. Что это за динамическая камера? Можно же охуеть. О, блядь. Смотри, вон древо смерти Это Невозможно. Класс, да? Драконы костяные Мы там были Обалденно Просто обалденно Мега супер хорош Вот что я хочу сказать Давай наверх А. -а, -а. Тихонько Тихонечко Вроде иду правильно сейчас Стоп, не дошел Блять Так что ли? Да, видимо так Да я же Твою мать, блять Почему пистолет опять выбран? Где перчатка? Да что ты делаешь, дружочек? Наруто. Отле отлично долетел. Наверх. Хорошо. Так, теперь куда? Вниз. Есть. Наконец-то мы дошли Все, сохранение прошло Сохранение прошло Ну, вообще, в принципе, я думаю, можно просто прыгать вниз Замечательно Локация очень интересно сделана Сложно Так, мы на месте То есть мы сейчас карабкались вверх, чтобы упасть вниз мне нравится па -па, па па па I like it Так, тронный зал По всей видимости Да, там кто-то тренируется Какой-то призрачный всадник Вечный трон Ну что, замес Против четверых, пятерых нет, это учитель. А, тебя прислал советник. Итак, всадник. Однажды я уже победил смерть, могу сделать это снова. Ты уверен? Понятия не имею, о чем ты говоришь. Конечно, нет. Ты все еще полон надежд. Очевидно, ты еще не встречался с советником. Что за совет? Советник не очень впечатляюще звучит. Тысячелетиями его язык вливает яд в уши мертвого короля. Именно он сидит на вечном троне и требует услуг. Кто ты? Я мастер клинков. Это все, что осталось от воина человека, когда-то звавшегося Дрейвен. Я давно уже должен был пройти через источник душ. Но я завоевал свободу на арене И только для того, чтобы упасть к ногам мертвого короля Клинков у него и правда много Что-то новенькое есть тут? А, улучшает приемы с серпом, позволяя нанести свое время удар в слабое место Давай выучим ила Пила Восставшие из-за А да, это в воздухе В момент удара При силовой атаке Тренировка с сетирой Тренировка с полицией Тренировка с глифой Атлет Что за атлет? А, кулак небес Тренировка с когтями Тренировка с нарощем, Тренировка с рукавицами А есть тренировка э -э -э, С косами по всей видимости нету сохраняемся куда нам наверх или вниз я учту твои слова монетки я не могу. Ну не можешь значит не можешь Мне наверное надо было наверх О, а здесь фолиант Монеты Так, я предлагаю все разрубить, что здесь находится Все-таки в ящиках может быть все что угодно Пусто Монетки, монетки, монетки, монетки, монетки, монетки, монетки, монетки, монетки, монетки. Ох, уж эти еврейские жилки. Ох, уж эти еврейские жилки, блин. Так, замечательно. Банки, шклянки, это все нужно. Теперь можно и наверх пойти. Значит, надо было изначально сразу наверх надо было идти. Поговорите с костиным водыкой. Никто И не может потревожить костяного владыку без его И что мне делать? Всадник? В королевстве мертвых? Нет, нет. Ни в коем случае. Я должен поговорить с костяным владыкой. <смех> О, это Мне невозможно. кажется, советник какая-то редкостная мразь. Мой господин сейчас в своем мире. Туда дорога закрыта даже таким, как ты всадник. А ты ему зачем нужен? Как вешалка. Впрочем, есть один способ вернуть его оттуда. Не как Золотая вешалка, а это скорее арена. всего подружка. Там смертным дается последний шанс избежать гибели. В том числе победитель получает право встретиться с королем. Победи чемпиона арены и возвращайся ко мне с его черепом. Бля, Тогда опять какие-то буст тебя. И где эта арена? Прям здесь что ли? Не волнуйся, всадник. уже на месте. Ну я так и знал, блять. Так, эхидну аргула, мы потом за завалим. на арене с тобой случится, я себе этого не Ой, пиздобол. Ой, какой ты пиздобол. Такой мертвый а до сих пор крыса. Так, я думаю, на арене мне пригодится, скорее всего, пистолет Так, смотри, здесь уже и проход так-то открыт Ага, я так не допрыгнул Пошли Хорошо, но ну вот эти вот обезьяне перемещения Мне вообще они по кайфу, по кайфу очень нравятся Блин, вот эти два дракона, они, конечно, да. Кайфовые. О, наш дружочек-пирожочек. Подходи, налетай. Покупай мой товар. Че у тебя есть? Все новинки с разных концов света. Так, косы мне твои не нужны. На плеть шипов убийцы. Это дело, наверное, хорошее, но. Нет. Бля, я бы купил, но... Купил бы комплект. Но, бля, денег-то нет. Может, какой-то талисман можно взять? Бля, талисманы только волшебников. Не, меня это не устраивает. Поехали. О, смотри, страничка. Страница книги мертвых. О, смотри, у меня уже 7 из 10. Еще три страницы, я смогу отдать их Ульгриму. Призовите чемпионы. А, так, мне только с одним нужно подраться. Но это босс-файт стандартный. Ой. Извините. А здесь еще что-нибудь есть? Мистический камень. Хорошо. Мне нравится. Я так понимаю, вся серия будет заур... приурочена тому, как мы будем драться просто с Вау Скорее всего, это какие-то задания Куда нам проходить? Мне вниз? Да, мне вниз Или не вниз? Мне кажется, я зря вниз бегу А, нет, похоже не зря Очень похоже на выход из арены Ну или на вход А, нет, подожди-ка Вижу Или это не арена? Не, это а выход из костяного трона. Подожди, какая арена? Пойдем-ка обратно наверх. Хорошо, зато я себе выход открылся, нормально. Вот это геймплей, да? Замечательный потрясающий геймплей. Спустился вниз, вместо того, чтобы пойти и драться с каким-то пиздюком. На самом деле, меньше беготни, возможно, потом будет. И я смогу сразу перемещаться таким образом. Так, и. Вижу. На Е нужно взаимодействовать с фонарями. А, -а, -а. блять, еще одни очередные хитроумные загадки. Открывай дверь. Мне кажется, или игра, игра как-то подпрыгивает. Нет? Не знаю. Посмотрел, нормально, все. Нормально оказалось. Не место для лошади. Игра не подпрыгивает из-за того, что неровный пол и здесь динамическая мне камера. Смерть. Ну, такое ощущение, что он прыгает, но он не прыгает. Кстати, о птичках, хуичков Здесь мне, же нужно косы улучшить. И у меня, я думаю, прям есть что-то что-то что важное, правильно? Правильно. Что это ты делаешь? Ага. Не место для лошади. Спрашивается, нахера я сюда полез тогда? Видите, из-за динамической камеры пол неровный И мы подпрыгиваем Короче, прикольно, неприкольно. Кусок говна вот получился Так, сохраняемся И смотрим косы а, Мои вот эти и Улучшение Принять а, Крит урон блять, а я не хочу здоровья за крит. Или я не могу теперь Я походу не могу взять теперь ярость Крит урон. Ну Крит урон давай. Оставляем тогда, как есть. Так сохраняемся после улучшения. А вот и арена. претендент но что ему нужно освобождение смерть. я и есть смерть какая у нас освобождение нет он еще жив тихо он сам все расскажет говори претендент я собираюсь победить вашего чемпиона все претенденты так говорят но большинство умирает в муках. Их души погибают. А наш чемпион становится все сильнее. Хватит! Давайте сюда вашего чемпиона. А -а -а. Да. В нем чувствуется сила. Он может сделать то, что задумал Но наш чемпион Не собачка Которую можно позвать ты Опять ты должен, ты должен блядь Ты должен, ты обязан Давай разрушим его Три а -а -а, Ну понятно все понятно, пойди туда принеси то, б. Е... <музык> <музык> угу. Ну, пошли куда сначала? Пошли <музык> сюда. <музык> Ебаный шашлык, блядь. А что? Зачем так много заданий испытаний? Так, там выход на арену. Три камня душ. Окей. За первым пошел. Я думаю, мы, может, и сегодня успеем все три камня собрать. Вот иногда хочется отмочить какую-нибудь шутеечку, но потом понимаешь, типа, что они здесь не. Ой-то. То они здесь, ну, не к месту поиграем за смерть с целью возрождения человечества Ну какие могут быть шутки вот Можно и так спуститься То есть я забрался наверх чтобы спуститься вниз Ой ёбля Лучше лом ломать Потому что там есть кусочки эмблем Которые нужны будут Ульгриму А мне нужно еще 20 штук Ебать, вот это я зашел. Вот же это, это загадчий вечеринка. А как вам такое, маленький пицюки? нахуй двери открывайте мне опа там молот выпал красный молот и что блять Молот заберу, он теперь мой. Кайз на казнь на казни просто, вот это вот вероятность казни меня вообще не может не радовать, это офигенно. То есть, по факту, ты просто добиваешь противника получаешь я с него не кучу бустов. Замечательно. Блять, Devil May Cry какой-то, блядь. А еще я набил себе до максимума режим смерти. Ты знаешь, что значит, что? Что когда появится босс, мы можем его хорошенько набуцкать ему лицо. Я слышу фонарь. И порчу, блядь, даже здесь вижу. Какого хера? Мы же порчу победили Или это только часть порчи мы победили Я думаю мы всю порчу победили И что мне здесь делать Так, ну в принципе сейчас логично все Давай еще одну Бросай Так, ну если я уничтожил фонарь Как Это я теперь смогу возможно. передвигаться там? А нет, дверь открыта, стой а, а а Ой А я могу его схватить рукой? Могу А как мне его опустить? А. Замечательно. Блять, ну вот эти вот... Сука, это же так круто сделано все. А здесь что за проход, за выход? А, все, понял. Сейчас себе задачу облегчим. Я так понимаю, мне нужен фонарь. Ну, 100% нужен Зачем еще открывать этот проход И возможность забрать фонарь Но смотри Где дверь? Так, та закрыта А вот эту можно Так, ну я на месте И где душа обещанная? ушки воробушки это видимо вон она Ну что я жду сопротивления это скорее всего душа про которую мне сказали камень душ все Так, возникаю назад перчатку. Я думал, будет посложнее. А-а-а! Понятненько. Блять, вы кто такие? А я с ними уже сражался где-то. Блять, еще новые. Недостаточно ярости. Они меня нормально так бьют. Блять, там одержимые коцы выпали. Короче, на фарм-зону зашел. Понял вас. Дверь открылась, дверь открылась. А косы выпали. Ты что, ров? Сохраняй, заходи. Да ёпта. Такие же, как у меня. Ну я тогда просто свои улучшу. Но толку мне от них. Принять. Здоровье закрыт. Не, я лучше критурон возьму. А вот и булава новая. Одержимый молот. Да, неплохо он выглядит. Здоровье можно не тратить. Так, первый кусок у меня есть. Мне нужно больше ярости. А это, я так понимаю, быстрый выход. Хорошо, вот это максимально круто и максимально удобно. Что мне не нужно теперь постоянно бегать с кругами. И искать себе выход. Это зачет. Ключ или карта? Карта. Отлично. Карта это отлично. На, ну, там кто-то вылез. Я его задинамил, получается. А, нет, не вылез, это вон просто. Спилетообразные. Выход на арену? Да, выход на арену. Чудесно, первый ключ у нас есть из трех. Раз Это, я так понимаю, откроется сейчас другая дверь Хорошо, второй ключ открылся О, друзьяшки бегут Новый левел лап Новый левел лап Так, новое очко умений. Новое очко. И не только умений. Хе -хе. Новое очко это в принципе хорошо. Так, по-моему направо. Наверх мне нужно. А как мне забраться наверх? Здесь что ли? Нет, здесь закрыто. Подожди. А как мне забраться наверх туда? Ну, мне точно в ту сторону. Интересно, девки пляшут. А, кажется, вижу. А где? А что казнь не работает? Что-то фиолетовое выпало. Похоже на сетиру, либо на Глефу. Какие-то там ворота, замки, я слышу, ездят. Ой, ебаный бро. сука, миллиард загадок. Да здесь вообще лабиринт, блять. Там классный сундук, я хочу его. Да, да, конечно же там порча, блядь. Фонарь, скорее всего, нужно сюда принести. Но если я его заберу, у меня дверь сломается. Угу. Давай попробуем сюда И что? И ничего? Собственно говоря, зачем открыл, спрашивается Там хорошо, там понятно А если вот так? Там ничего не происходит Пошли, значит, ту часть исследовать Может, я здесь могу как-то перепрыгнуть Это все дело Ну, почему невидимость Ну, вот как, почему я на смерть <смех> Блять, ладно Издевательство, нахуй Я, блядь, смерть И не могу, блядь, прыгнуть Что за хуйня А, я не могу его забрать. Я думал, фонарь нужно будет украсть. М -м -м. Хорошо. Вижу. Кое-что вижу. Так. Назад на перчатку переключайся. Вот, это уже веселее Но, но Но, нам это позволяет лишь забрать сундук Какой-то Кстати, здесь может быть что-то крутое Я не могу Серьезно, ебать, синие ботинки Пошел я нахер, все верно Смотри, мы забираем сейчас еще раз эту преамбулу И идем, взрываем там проход You know? Отлично У нас там прохода два Один с той стороны, но мы его не взорвем А один вот здесь Да ебаный в рот Да брось ты ее Так, вот новенькие Не больно Сейчас попробуем там часть взорвать Но мне интересно, смогу ли я или нет Блин, я не в ту сторону начал крутить Смотри Забирай Берем пистолет И бросаем ее Хорошо получилось. Я считаю, что очень хорошо получилось. Все, возвращаемся в эту сторону. Бля. Монетку-то я забрал. А, кстати, внизу что-то есть. Там что-то было. Там что-то было. Я видел, видел, видел, видел. Хорошо. Поворачиваем. Куда? У меня есть два пути Рыбку съесть и... Ой, ладно, я промолчу Так, там страница, предлагаю забрать Там страница Кстати, вниз можно было бы... А, нет, там Коля Страница книги мертвых Восьмая из десяти Еще две и можно будет у Ульгрима на что-то обменять. Так. Нет, стоп. Не в ту сторону крутишь. Вот так вот. Двигаемся. Мост. Мы были с той стороны. Смотри, что здесь. Следуйте в этом направлении, чтобы вы выбраться из лабиринта судьбы душ. Восток, юг, север это что такое не мне вот это было немного непонятненько фонарь свиток судьи душ А я как-то бросить его могу. А, я могу сделать проще. Смотри, я сейчас его здесь оставляю. Блять, придется назад идти. А что за лабиринт судьи душ? Видишь, не зря я сразу взорвал эту порчу. Сейчас мы идем сюда, берем перчатку, забираем фонарь. Чудесно. И сейчас вешаем фонарь на... блять. Я слышал какое-то телодвижение. Нет, не в ту сторону! Смерть. Ты вот, блять, мне иногда кажется, что у меня что-то не так с... С координацией, де, дезориентирующиеся какие-то у меня чары, блять, нам не висят. Так, фонарь на него. Все чудесно. И мост поднялся, как говорится, и рыбку съесть, и, и присесть. Мне предложили идти на какой-то север-юг-восток, лабиринт судьи душ. Видишь, там дракон был нарисован. Это возможно, когда я буду там находиться, чтобы выбраться. То есть в теории, возможно... Да я не уверен, вообще, на самом деле. Куда мы идем, что мы делаем? Так, точно не вниз. Вот сюда. Ну все, я уже набегался, где мой рок? Монетки, монетки, монетки Монетки, монетки, монетки Сколько можно бегать? Где мой рок? Я уже этих загадок нарешался Ладно, если бы внутри случайно не лежали страницы, я бы вообще их не ломал но может быть такое, что внутри находится страница И пропустить бы ее не хотелось О, ебать уголечки, пирожочки Вы откуда взялись-то, родные? Вот это я наломал тут, блядь, поднить да. ярость получить последний был Да это а все это был последний нет ну конечно ну... это была секретка я чивку получил это невозможно это просто было секретное дополнительное испытание ломаешь все сунки появляются стилеты а, вот и он. Да, да, да, да, да, уебаны. Блять, еще и лучники. <плодисменты> Почему я видел, у меня там в некоторых моментах улетает крит аж в тысячу, блять. Сука, ссаные лучники, блять Все. Да сколько можно? Блять, у них сколько хитпоинтов? Не, круговая атака это хорошо. А, распечатал? Блять, еще двое появились. Откуда же вы беретесь, блядь? А ну-ка, слазь с ящика, падла. Я думаю, это был последний. Забирай. Очень странное испытание Мне скорее всего, да, туда И это будет быстрый выход И откроется третья Третья, это хорошо Может мы сегодня успеем и подраться С боссом, правильно? Мне кажется, не успеем Это невозможно. Охуенно. Полезно, блин. Или они думали, что я кучу сил потрачу на этих слезняков. Смотри, не просто так здесь есть переход. Я что-то подобрал. Да, я подобрал кусочек этой монетки. Так, мне наверх А вот и выход на арену а, Вот он Второй рок. Я предлагаю сохраниться и сделать паузу Так, все, третий вход открылся, главный